Здравствуйте, дорогие друзья, на связи, как всегда, Жумниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про такие распространенные симптомы тревоги, как сердцебиение, давление и пульс. В этом видео я расскажу, как это возникает, как не нужно этого бояться и как не усиливать эти симптомы. Ну и, соответственно, расскажу, как вам от них избавляться. В первую очередь, давайте определимся... К каким симптомам это относится? Это относится к симптомам невроза, кардионевроза, ВС, ВСД, бигетсосудистой дистонии, к симптомам тревожного расстройства и к симптомам различных других направлений, например, таких как ипохондрия, кардиофобия и, и другие. Почему именно так происходит? Потому что а, тревога присутствует в каждом этом расстройстве и провоцирует таким образом эту симптоматику. Когда мы сталкиваемся с сильным сердцебиением, это автоматически связывает и давление, и пульс. Пульс – это не что иное, как импульс, который дает сердцебиение, то есть, который толкает кровь по вашим артериям, сосудам и венам, и, соответственно, вы чувствуете вот этот импульс, который происходит в результате того, что сердце толкает кровь. Это пульс. Давление – это сила, с которой кровь, которая движется по артериям и сосудам, давит на ее стенки. Ну и, соответственно, само сердцебиение – это частота сердечных сокращений за единицу времени. Все это взаимосвязано. Чем сильнее сердцебиение, тем сильнее становится давление, потому что чем быстрее движется кровь по артериям, тем сильнее она давит на их стенки. Чем сильнее сердцебиение, чем тем чаще возникают импульсы, которые вот проявляются в виде пульса. И получается, что это все взаимосвязано, и вы начинаете этого бояться. Но вы должны понимать, как это все происходит. Именно понимание того, как возникает этот симптом, и даст вам возможность перестать за него бояться. Потому что как происходит? У вас возникает сердцебиение вы тут же начинаете считать его ненормальным с точки зрения своего здоровья, считать, что это признак проблем с сердцем, что это признак начала инфаркта, признак начала инсульта. И получается, что как только вы реагируете на свое сердцебиение, вы, во-первых, сосредотачиваетесь на нем очень сильно. И получается, прислушиваетесь к нему. И начинаете воспринимать свое сердцебиение как ненормальное, не только сильное, но и слабое. Когда оно стучит как-то неправильно, когда оно меняет ритм. Все это вы начинаете очень хорошо ощущать именно из-за страха своего сердцебиения. И теперь у меня к вам вопрос. Что произойдет с сердцебиением, если вы его испугались? Правильный ответ – оно усилится. Оно усилится, потому что страх провоцирует выброс адреналина. И в результате того, как вы боитесь сердцебиения, вы тут же начинаете его усиливать. И чем больше вы его боитесь, тем сильнее вы будете его усиливать. Поэтому зачастую именно ваше переживание за то, что у вас будет сердцебиение, или ваше переживание, что сердцебиение усиливается, как раз приводит к сердцебиению и к его усилению. Когда я говорю сердцебиение, я как раз подразумеваю и сердцебиение, и давление, и пульс. То есть все вместе, потому что это вещи взаимосвязанные. Так как же в итоге страх провоцирует сердцебиение? Все очень просто. Наш страх возникает на уровне эмоциональном. Но как только страх возникает на уровне эмоций, после этого мозг тут же направляет сигнал на вашим надпочечникам на выброс адреналина. Что делает выброс адреналина? Он делает только одно, ускоряет ваше сердцебиение. Ну, конечно, он запускает многие другие процессы в организме, но мы пока сосредоточимся именно на этом. Когда ваше сердцебиение ускоряется, это приводит к тому, что импульсов в артериях становится больше, то есть учащается пульс. Это приводит к тому, что ускоряется кровообращение и происходит повышение вашего давления. Получается, что адреналин, усиливая сердцебиение, вызванное тревогой или страхом, тут же приводит к возникновению всех этих симптомов. Получается, в первую очередь нужно понимать, что в любой момент времени у вас может быть абсолютно любое сердцебиение, давление или пульс. И человек скажет, как может быть у меня повышенное сердцебиение или давление, если я просто сижу и ничего не делаю. Теперь у меня вопрос. У меня вопрос. Для чего вам вообще сердцебиение и пульс? Для чего это нужно? Это на самом деле нужно для того, чтобы выполнить ту нагрузку, которую вы ставите перед организмом. То есть, если вы вдруг с места начали бежать 100 метровку с очень сильным таким стремлением то получится так, что ваш организм не может за счет сердцебиения в сидячем положении, спокойным сердцебиением, обеспечить такую скорость вашего движения. То есть, как только вы начнете двигаться, у вас тут же усилится сердцебиение, чтобы обеспечить вам возможность двигаться с такой скоростью. И получается, что во время выброса адреналина на фоне тревоги, ваш организм как бы находится под очень сильной нагрузкой. То есть, вы его как будто готовите к этому. Потому что когда на вас бежит злая собака, у вас возникает адреналин, который помогает вам быстро от нее убежать. И получается, что проблема в том, что в этот самый момент у вас нет движения, а вы просто сидите. Но организм находится в таком состоянии боевой готовности к тому, что вы сейчас 100 метровку рванете. Поэтому вы испытываете настолько сильные эти симптомы. Когда же вы начинаете понимать, что на фоне повышенной тревожности, как только у вас возникает тревога, она тут же провоцирует выброс адреналина, который ускоряет сердцебиение, вы начинаете воспринимать это совершенно естественно. Это первое. Второе, вы должны понимать, что в любой момент времени, любое абсолютно сердцебиение, оно всегда находится в нормальном режиме работы вашего сердца. Вряд ли кто-то из нас вообще способен дойти до максимальных возможных нагрузок, которые может выдержать наше сердце. Но когда мы говорим чаще всего об людях, которые э, из-за сердцебиения у них появились какие-то проблемы, например, на фоне стресса у человека случился инфаркт, и нам кажется, что стресс к этому приводит. На самом деле, люди, у которых ВСД и проблемы с тревожностью, у них как раз постоянные выбросы адреналина провоцируют постоянное усиленное сердцебиение. И таким образом ваше сердце становится тренированным. То есть, смотрите, предположим, вы бегаете на беговой дорожке. Любой спорт полезен. При спорте учащается сердцебиение. То есть вы бежите, у вас усиленный пульс сердцебиение и повышенное давление. Но при этом это полезно. Почему? Потому что вы готовите таким образом организм к тому, чтобы он мог это выдержать. Если же человек не неподготовленный, у которого никакого, никаких скачков сердцебиения, давления не происходит, у него тепличные условия жизни, у него, соответственно, сосуды имеют слабую эластичность, они плохо расширяются и сужаются, чтобы компенсировать ваше давление. И получается, что когда у него вдруг происходит серьезный стресс, который у вас происходит на регулярной основе и провоцирует у вас сильное сердцебиение, которое готовит ваш организм к таким вот сильным сердцебиениям. Иначе бы с первого же раза вас бы уже увезли в больницу. То есть, если это много раз уже происходит, вероятность того, что вы столкнетесь с какими-то проблемами на фоне очередного скачка давления сердцебиения очень низкая. А вот если человек не имел никаких скачков давления, эластичность сосудов у него ухудшилась, еще плюс есть лишний вес, вредные привычки, то на фоне такого всплеска адреналина, на фоне стресса или просто это приводит к тому, что сосуды могут просто не выдержать вот этой эластичности, нет, и давление будет настолько сильно, что разорвет сосуд. И тогда происходит как раз тот самый инсульт или инфаркт, и у человека появляется сердечный приступ, проблемы с организмом, здоровьем. Поэтому, если мы говорим о вашей безопасности, если у вас возникают постоянные сердцебиения, давление, пульсы, скачки, это значит, что ваш организм уже подготовлен к этому, он уже совершенно спокойно, к этому относится. Для него это примерно как побегать э, на беговой дорожке. Получается, что вы таким образом тренировали свой организм. Поэтому вам нужно понимать, что это всего лишь симптомы выброса адреналина на фоне тревоги. Что в любой момент у вас может быть сердцебиение в любом, в любом значении, оно всегда находится в нормальном режиме работы. То есть ваш организм подготавливает вас к тому, чтобы вы делали какие-то физические действия, которые вы просто сейчас не делаете. И, соответственно, регулярные выбросы этого адреналина приводят к тому, что сердце и ваш организм физически подготовлены к такого рода вещам, которые возникают. Поэтому... Вы можете совершенно спокойно воспринимать эти симптомы и увидите сами, что как только вы их спокойно воспринимаете, то как только тревога возникает, она создает эти симптомы, но дальше эти симптомы не усиливаются, как усиливались раньше. Теперь следующий вопрос заключается в том, как же навсегда убрать эти симптомы. И здесь вы должны понять суть, почему тревога вызывает это сердцебиение, давление или пульс. Дело в том, что сама по себе тревога может возникнуть, но при этом никаких симптомов не вызвать. И наверняка у вас такое раньше и было. Что же произошло? Почему симптомы стали появляться? Все дело в повышенной тревожности. Именно это является ключевым фактором, при котором на фоне тревоги у вас может возникнуть скачок давления и сердцебиения. То есть при повышенной тревожности даже маломальский небольшой стресс может спровоцировать, у вас, у вас приступ э, сердцебиения, давления или пульса. И получается, что единственный способ, который мы говорим о том, чтобы убрать эти скачки, является убрать тревогу, которая возникает. Вот эта ежедневная тревога, которая у вас происходит, если мы ее убираем, то получается нету повышенной тревожности. Потому что ваша повышенная тревожность это по сути сумма всех ваших ежедневных тревог. Если вы убираете ежедневные тревоги, уровень тревожности снижается, ну и, соответственно, пропадает, во-первых, возникающий импульс, повышающий сердцебиение, а во-вторых, пропадает сама повышенная тревожность. То есть, если у вас нет повышенной тревожности и у вас случился какой-то стресс, то это может даже не спровоцировать у вас повышенного сердцебиения или скачка сердцебиения. Это ключевой момент. Также мы можем говорить о том, что способствует снижению сердцебиения из-за тревоги, то есть, если вот тревога возникла, и насколько вероятно, что она спровоцирует у вас сердцебиение. На это влияют и факторы вашего ухудшенного самочувствия. То есть, ваша задача – восстанавливать сон, правильно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, и убрать вредные привычки, то есть, ну, и добавить, наверное, правильное питание. То есть, по сути, если вы будете вести ЗОЖ, это уменьшить скачки сердцебиения. Если вы научитесь правильно воспринимать сами скачки сердцебиения, давление пульса, это тоже уменьшит сердцебиение. Если вы уберете ежедневную тревогу, то сердцебиение и скачки давления вообще не будут возникать. Вот таким образом, анализируя вот эту ситуацию, мы можем сказать, что с симптомами напрямую работать бесполезно. Нужно работать с тревогой, которая их провоцирует а также улучшать свой образ жизни и научиться спокойно воспринимать эту симптоматику. На этом, в принципе, у меня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем пока!